Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы представим вашему вниманию контактный гриль Татра. Данный контактный гриль оснащен двумя независимыми зонами нагрева. Одна полностью гладкая, другая полностью рифленая. Все контактные грили под брендом Татра мы производим в Турции. Все используемые электромеханические компоненты, они от ведущих европейских производителей. Например, вся электрика внутри от завода ЕГО «Германия». Продуманная конструкция и специальная теплоизоляция компонентов гарантируют точное поддержание температуры на поверхностях гриля, а также длительный срок безотказной работы. Корпус выполнен из 304 стали, толщина стали 1 мм. Грили оснащены нагревательными пластинами из толстого чугуна толщиной 10 мм. Тены под ними расположены очень правильно и закрывают почти всю поверхность, потому предотвращается появление неактивных зон по краям и вся поверхность разогревается максимально равномерно. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Никифоров. Я брендшеф Татра. Контактные грили сконструированы и приспособлены для жарения основным способом, на тонком слое раскаленного жира, который как проводник равномерно распределяет тепловой проток по всему продукту. А толщина обрабатываемого продукта должна быть одинакова по всей площади. Массивная, толстая поверхность гриля распределяет жар по всей площади. Перед началом эксплуатации прокалите гриль при максимальной температуре, а затем повторно, но уже при температуре 220 градусов и смазав рабочие поверхности растительным маслом. Порционные куски мяса равномерно прожарятся и с одинаковым колером будут приготовлены как в центре, так и по периметру гриля. Контактные грили удачно проявят себя в ресторанах обычных и при гостиницах, кафе, предприятиях быстрого обслуживания, специализирующихся на блюдах из мяса, рыбы и птицы. Во время нагревания продукта, когда температура достигнет 140-150 градусов, на поверхности начинает происходить реакция Майера. Свободные аминокислоты вступают в реакцию с моносахаридами и образуют меланоидные соединения. Именно они обеспечивают приятный вкус, румяную корочку и аппетитное аромат жареного стейка, бургера или порционного куска рыбы. Кроме перечисленных продуктов, на гриле удобно готовить морепродукты, грибы и овощи. Для жарки этого стейка мы применили технологию Сювит и использовали термостат Татра. Чем быстрее обжаривается продукт, тем он вкуснее, сочнее и полезнее для организма. Несколько советов для сокращения времени приготовления и отличных кулинарных характеристик. Используйте маринады с добавкой соли. Вкус и внешний вид продукта значительно ухудшится, если вы посолите его непосредственно перед жарением. После промокните продукт бумажным полотенцем и смажьте его тонким слоем жира. Добавка в жир щепотки порошка красной паприки придаст блюду прекрасный оранжево-красный колер. Жарьте на хорошо прогретом жире, а замороженные продукты без дефростации нельзя готовить на гриле.